Команда КВН неоднозначные. школа номер 18. Всем известно, что мы на прошлых играх показывали шоу большого русского босса. И финал, конечно же, не исключение. А на сцену поднимается Рамиль Агдеев. не горит в огне. Больший, русский босс. Спасибо, что... горячий. Это шоу Большого Русского Босса и Пемпа. А на первую игре мы звали сюда Наиля Халикова. И сказали, что он Большой Татарский обзый. Нет. Вот сейчас у нас реально Большой Татарский обзый студии. Рамиль Агдеев. Аплодисменты ему. Здорово. Итак, сразу вопрос. Где ты был? Где ты был? Я это. А был ладно, в мне, кук, по, был мне в кукмаре. Мне пофиг, где ты был. Ладно, а теперь сразу конкурс на настоящего татарина. Мы дадим тебе треугольники, которые ты должен будешь попробовать и найти среди них настоящий треугольник из говядины. Итак, поехали. Пробуй треугольники. Подождите, ребята. А что холодно это? Вот он. Ты уверен? Да. Тебе нравится? Нормально. Попробуй еще раз. Другой попробую. Да с курицей. Ладно, Рамиль, мы пошутили. Они все со свининой. Горите в аду. Ладно, Рамиль, лучше ответь. Как стать таким же известным, как ты? Просто кайфовать. Да? Ну, он мне подсказывает, я отвечаю. <свистит> ну вот, все мы и увидели, какой ты ценитель музыки. И наш следующий конкурс. Это, кстати, в Берлине было. Наш следующий конкурс специально для тебя. Ты должен будешь угадать песни, которые мы тебе поставим. Итак, поехали. Первый трек. Каста. Спасибо. Каста? И это правильный ответ. Давайте следующий трек. След, следующий трек. Следующий <смешно> трек. Спасибо. Это это. Крутые чуваки. А -а -а, группа JALAP называется. А -а -а, непризнанные гении татарского рэпа. Если вы не поняли, этот трек исполняет Сам Рамиль Агзев в далеком 2006 году. Аплодисменты. Все-таки хорошо, что ты выбрал КВН. Риперок, блин. Ну и в конце нашей передачи каждый гость по традиции что-то должен нам подарить. Но нам от тебя ничего не нужно. Ну, кроме победы в финале, конечно. Спасибо тебе большое. Присаживайся на место. Спасибо. А, ну, знаете... А в завершение хотелось бы кое-что сказать. Так, подождите. Музыка? Музыка в финале вы серьезно? Это что, песня в музыкальном номере? Ай, ладно, давайте. Мы шутим просто так без причин. Я счастлив и об этом сердце кричит. Сегодня наш день и это финал. Рядом удачи нам повезет. И мы шутим просто так без причин. Я счастлив и об этом сердце кричит. Сегодня наш день и это финал. Рядом удачи нам повезет. Мало кто знает, но название команды не отмазчено. В этом году исполняется ровно 10 лет. И в честь этого мы пригласили. Участница из прошлого состава. Ирину Бусыгину. Пожалуйста, на сцену. <плес> Неоднозначные. <плес> ну что ж, друзья, шуток уже нет, но вы смеетесь. С вами была команда КВН «Неоднозначные». Спасибо. И мы танцуем низкий флекс, она снова куда-то торопится, все, и куда-то там...